Друзья, приветствую вас. Пока еще пытаюсь оправиться от болезни, хотел бы записать вам несколько полезных видео. Это видео в основном предназначено для начинающих трейдеров или инвесторов, так что если вы профессионал, то этого будет будет неинтересно совсем и нет смысла вам смотреть это видео, вы и так все без меня знаете. Прекрасно. О чем сегодня хотел бы поговорить? О синдроме упущенной выгоды. Друзья, я больше чем уверен, практически на 100%, что каждый из вас, кто смотрит на графики, кто занимается инвестированием криптовалюту особенно, сталкивался не раз с таким чувством, когда от тебя убегает цена и тебе нужно вот сейчас запрыгнуть в последний вагон. Вот все якобы складывается так, что ты думаешь, что ну вот, вот сейчас вот если я не зайду в инструмент, то все на этом закончится, а я... Просто-напросто больше никогда не смогу туда зайти. Я потеряю возможность заработать деньги. Так вот, если вас посещает такая мысль, и вы были не готовы к трейду, вы не видите того паттерна, где вы должны зайти, на графике, и у вас посещает эта мысль, пожалуйста, откажитесь от трейда сейчас же, потому что он будет практически стопроцентно убыточен. Я вам объясню, как это работает. Итак, вспомните, пожалуйста, ситуацию недавнюю с нашим сумасшедшим ростом биткоина. Вот она. Вот это огромное движение, практически вертикальное, под таком острейшим углом, начинает расти и растет каждый день. Понятно, что это аномально. Понятно, что каждый ждал отката. Но почему же, друзья мои, вы заходили на цифрах 17-18 тысяч, думая, что... Он уйдет в небеса. Да куда вы это ожидали все? А я вам скажу, почему так происходило. Потому что каждый просто, наверное, немой и глухой только не слышал в тот момент о биткоине. И я вам скажу, индикатор того, что скоро будет разворотная тенденция, это когда ваша бабушка вам подходит и говорит, Слав, а как там биткоин? Что там у него сегодня с ценой? Вы понимаете? То есть... Это уже сигнал к тому, что, друзья мои, нужно насторожиться и подождать, как-то все-таки это все дело утихомирится. А люди, обладающие, вот которых цепляет вот этот синдром упущенной выгоды, они, естественно, забрасывали сюда деньги. И поверьте мне, этот синдром цеплял практически всех – меня, моих родных и так далее и тому подобное. Когда мой тест тоже приезжал ко мне, говорит, научи меня трейдингу по-быстренькому, сейчас у меня тут есть пару часов свободного времени – вот, ну я как бы улыбнулся и говорю, что нет. И вот эта вот ситуация потом начала у людей отбирать деньги, понимаете? И когда она начала вот падать еще более вертикально, чем она заходила, вот тогда вот началась здесь паника. Поэтому, пожалуйста, не забывайте о том, что когда у вас появляется ощущение упущенной выгоды, то вам нужно уйти от компьютера. В этот момент вы не должны торговать, принимать какие-то решения или заходить в позицию и покупать инвестиционные портфели, заполнять активы, пополнять и так далее. Нет, этого делать не нужно. У вас должен быть обдуманный, обдуманное решение, обдуманный трейд. Поэтому, друзья, еще раз напоминаю, когда возникает у вас желание закупиться, потому что вы боитесь опоздать, вы так не делаете. И смотрите, вот что происходило потом, да? Вот здесь вот вы запрыгнули, вот это вот все дело вы пережидаете, здесь было непонятно, что делать. Скорее всего, вы здесь не вышли и здесь, естественно, не вошли, потому что думали, что будет лететь еще ниже. Или, возможно, вот это вот падение, как сейчас многие ожидают, что оно опустится еще до 5000. Друзья мои, это, скорее всего, не случится. Я вас должен расстроить. поэтому. Отходите от мониторов, закрывайте компьютеры, когда вы хотите попасть в последний вагон. Вам просто нужно было бы это время переждать и закупиться вот на вот этих ценах. Или даже на этих было бы тоже неплохо достаточно. Это практически 50% движения вы бы словили вниз. На этом у меня все. Если было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы об этом думаете. Новые видео скоро, практически уже пришел в форму, пришел в себя. Надеюсь даже завтра провести прямой эфир. Поэтому до завтра. Пока.